Здравствуйте, меня зовут Ирина Бухарева, и я эксперт-графолог. Вы находитесь на канале «Современная графология», где мы с вами говорим о психологии почерк. О том, как графологическая методика может помочь в психодиагностике личности, о том, что и как мы можем увидеть в почерке и подписи, о том, как графология может помочь вам найти себя, свое предназначение в жизни, раскрыть ваши сильные и слабые стороны, таланты, способности и многое другое. О том, как графология может помочь понимать и окружающих людей видеть суть, не обложку. Этот канал полезен психологам, и чар специалистам и любым другим профессиям, так или иначе связанным с работой с людьми, а также тем, кто только начинает интересоваться данной темой и находится в поиске достоверной информации. Подписывайтесь на канал, здесь интересно!